Дорогие друзья, сегодня, как обычно, у нас в гостях психолог Наталья Маклакова. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие зрители. Мы сегодня поговорим о браке по расчету. Вот я сразу хочу начать с того, что я прочитал формулировку, и там написано, что брак по расчету не подразумевает никаких обязательств. Я, честно говоря, был в шоке, как это нет обязательств, когда брак по расчету – это Своего рода сделка между супругами, и у каждого есть свои обязательства. Ну вот поясните, может быть, я чего-то не понимаю в формулировке. Честно сказать, я вообще думаю, что основные количества браков, которые заключаются, они по расчету, Потому что каждый человек в основном что-то рассчитывает, ну у нас вот такая культура, что-то получить, нежели чем дать поэтому почти любой брак можно назвать браком по расчету и вы знаете вот э, я не знаю какие формулировки есть честно я не изучала а, мне кажется вообще сколько специалистов столько и мнений потому что тот кто написал вот именно такую формулировку это тоже отдельная личность со своими взглядами вот, но мне кажется в любых отношениях а, есть какие-то обязательства друг перед другом иначе бы отношения не могли продолжаться да? Даже вот то, что мы с вами, допустим, проводим эфир, да, мы как минимум с вами договорились встретиться в одно и то же время, прийти в одно и то же место, чтобы поговорить. То есть даже между нами есть некоторые обязательства. А если мы говорим о более длительных отношениях, да, пусть это будут дружеские, а тем более брачные отношения. Естественно, там само по себе есть какие-то ожидания от партнера, ну, от партнера, и в другую сторону. А вот если мы рассматриваем такой классический брак по расчету без каких-то чувств. То есть, вот, например, какой-нибудь богатый человек, бизнесмен, ему нужен для статуса красивая. Ну, так скажем, женщина или сопровождающая, или кто вот. И, а у нее есть свой интерес, потому что ее интересуют финансовые вопросы. Вот. Но это же не брак в таком классическом понимании. То есть это действительно какая-то сделка, и здесь многие говорят, что здесь много плюсов. Действительно много плюсов в таком, в таком союзе, в кавычках. А, ну вот здесь смотрите, мы уже на одном из эфиров с вами говорили об этом, что это узаконенная проституция, да, когда совершаются такие браки, ну вот, которые вы, по крайней мере, сейчас привели пример, да, когда конкретно женщина выходит замуж, рассчитывая получить деньги, а мужчина ну, просто красивую куколку, да, какой-то некоторый образ, а, потому что все-таки цель семьи, если мы рассматриваем духовную составляющую, а мы все-таки духовные души прежде всего. И цель и задача семьи – это осознание Бога и служение. Здесь никакого служения нет. Это здесь просто один продал себя, другой купил. То есть... вы я выберете? понял. А вот я сейчас подумал, пока вы говорили, что есть еще один вид. Таких браков, так называемый пиар-браки. То есть это совершенно конкретное заключение договора между известными, прежде всего, артистами, которые заключают брак для того, чтобы привлечь к себе внимание. Ну, можно привести пример того же Прохора Шаляпина, да, его с этой... Ларисы Копенкина, если не ошибаюсь, звали эту даму, которая его была старше. То есть потом уже он чуть ли не сам не признался, что это была чисто такая коммерческая история. Его попросили, и на этом он хорошо заработал, потому что было, как вы помните, очень много эфиров, посвященных сначала браку, потом разводу и так далее. То есть есть еще такой, наверное, коммерческий вариант. Это даже не брак по расчету, это просто вот такой вот пиар-проект. Причем он может длиться десятилетиями. Считал, что в Америке среди двух звезд был договор ровно на 10 лет. Так что мне только можно нам можно им, им подсочувствовать, да, этим звездам, которые вынуждены 10 лет изображать брак, а потом расторгать. Его. Теперь давайте все-таки о минусах поговорим. Вот в чем минусы такого голого расчета? Я, честно сказать, не знаю, получится ли у нас говорить именно о минусах, потому что там, где есть минус, там же есть и плюс. Противоположности, они всегда где-то рядом, не может быть одно без другого. Но лично сама я знаю хорошие примеры из жизни, где изначально был брак по расчету. Допустим, двое людей встретились, уже взрослый возраст, ни у того, ни другого там до почти 40 лет жизнь не складывалась семейная, не было детей. Вот они договариваются соединить свои судьбы ради того, чтобы завести вместе ребенка. В итоге они влюбляются в друг друга, и у них уже несколько детей. Бывают вот такие браки по расчету, которые приводят к счастливому финалу. Но это не всегда. Мне кажется, это больше исключение, вот что вы привели свой пример, то есть и своей практики. Но чаще всего это все-таки вот такой вот чисто коммерческий расчет. И мне кажется, что Несмотря на вот этот весь прагматизм, э, все равно это не, не гарантия, потому что все, нельзя все, все прописать, да, что я, мы заключаем брак и я обязан э, в течение какого-то времени э, не разводиться и так далее. Хотя это можно все э, прописать в брачном договоре, но это все действительно больше похоже на какую-то сделку, на какие-то вот такие э, товарно-денежные отношения, а не на... Э, проявления какого-то даже даже видимости э, какого-то э, какой-то семьи или э, и э, это Я все видно со стороны видно же наверное это... да мы имеем в виду сейчас расчет именно в деньгах а, ну не только мы э, это имеется в виду не только деньги наличные это имеется в виду недвижимость это имеется в виду э, Автомобиль – это имеются вот эти все признаки роскошной Материальные. жизни. Мы говорим с вами сейчас о, о том расчете, который есть в материальных ценностях. Да, да, да прежде всего да, вот Я, я имею и... в виду вот такую прозу жизни. Потому что есть еще понятие, как положение. Да, если э, супруг э, занимает какое-то положение в обществе, и э, э, женщина, э, приближаясь к нему, входит. вот, кстати, опять пример. Вот с Джигарханяном, как получилось. Да, вот это Виталина Цимбалюк-Романовская, ее никто до этого вообще не знал. И вот вдруг она становится супругой известного человека, входит в круг его знакомств, становится публичной личностью, опять появляются деньги, появляются эфиры и так далее. То есть вот это классический пример того, как это все происходит в жизни. И, и, тут, и тут о любви э, говорить, э, ну, ну, не знаю, ну, я, честно говоря, не верю в это. Ну, для меня, вы вот, знаете, то, что когда вы даже это озвучили, э, звучит это как равно продать душу дьяволу. Если э, женщина заключает брак, например, с мужчиной, которого она не любит, а есть откровенно такие пары, где я вот на днях буквально смотрела видео, где там, создатель вот этого плейбоя, имею, к сожалению, не помню, ему 95 лет, женился на девочке 20-летней. Но ну, очевидно, что это дурь, блаш просто. Это сумасшествие, то, что делают люди. Вот Это все от бездуховности. И, конечно же, в этом нет ничего хорошего. Просто человек продает себя, продает свою жизнь за деньги. Я считаю, что никакие деньги того не стоят потому что важнее всего вот это уважение к себе внутреннее достоинство. А достойным и счастливым человеком можно быть абсолютно при любых деньгах, даже если не богат человек, но лучше сохранить себя, свою самоценность, уважение к себе, уважение к обществу, к своему супругу в конце концов. А если ты знаешь, что ты человека используешь, а мужчина, например, женщину использует как проститутку просто получается, да, женщина использует мужчину как денежный мешок, это все пустое, это опустошает душу, это просто тебя делает каким-то бесчеловечным, абсолютно пустышкой. Ну, я вот так сейчас подведу черту под нашим разговором. Я понял из ваших высказываний, что вы, в принципе, против, потому что в этих браках по расчету отсутствует душа, потому что здесь идет голый расчет. И это с двух сторон. Вы правильно сказали, что используют и мужчина женщину, и женщина мужчину использует. И, в принципе, это действительно выглядит, как какой-то бизнес такой, да, ничего личного, голый расчет, ты мне, я тебе. А вот я хочу, чтобы в следующий раз мы все-таки вернулись к теме неравного брака, но не так, как мы об этом говорили в прошлый раз по поводу разного возраста, а по поводу того, что люди из разных сфер, есть ли у них что-то общее и насколько эти браки прочны. Поговорим в следующий раз. А на этом мы сегодня с вами, дорогие друзья, заканчиваем. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Спасибо большое за внимание. Всего доброго, до свидания.